всем привет с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю шоколадный ганаш шоколадный ганаш у меня будет для того чтобы покрыть им тортик также этим ганашем выравниваю тортики это шоколадно-масляный ганаш пропорции я беру один к двум то есть на 300 грамм темного шоколада 150 грамм сливочного масла шоколад берите хорошего качества как можно, чтобы больше было содержание какао в шоколаде. И масло тоже желательно брать с минимальным содержанием жирности 82%. Масло я достала из холодильника заранее. Оно у меня очень-очень мягкое. Шоколад наломала на маленькие кусочки. Сразу скажу, что я не специалист. Я готовлю иногда тортики для домашнего чаепития или для домашних дней рождений. Попробуем вместе с вами выровнять тортик вот этим шоколадным ганашем. Шоколад я буду растапливать на водяной бане. В микроволновой печи делайте это осторожно, короткими импульсами, иначе шоколад подгорит и вы его просто выкинете. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и продолжаем помешивать до растворения шоколада. Шоколад практически полностью растворился, емкость у нас еще осталась очень горячей, можно уже выключать огонь. И вот так продолжаем еще уже с выключенным огнем помешивать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 Ну вот, посмотрите, ганаш немного схватился в холодильнике. и Теперь я его немного взобью миксером. Надеюсь, вы поняли. Доводите его до той консистенции, до которой вам нужно. Если вы любите выравнивать и покрывать тортики ганашем, которые более жидкие, то не ставьте его в холодильник, а просто хорошо остудите и перемешайте. Миксером. Если же вам нужна консистенция более густая, то его нужно поставить минут на 20 в холодильник. И теперь буду покрывать тортик шоколадным ганашем. Друзья, заготовка торта полностью готова. Убираю ее в холодильник. Посмотрите, получилось довольно ровненько. Если вы хотите приготовить тортик на детский день рождения или просто на день рождения, то этот рецепт очень пригодится. Я буду украшать торт мастикой, но его можно оставить так и украсить совсем по-другому. Либо красиво оформить конфетами, фруктами. Очень много вариантов. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.